Виталий, компания Best with Foods. мы ищем для себя маркетолога. Сегодня у нас был первый опыт группового собеседования. Интересный подход, думаю, что в будущем мы будем использовать что-то аналогичное, работать с вашей компанией. В первую очередь, потому что на первом этапе мы понимаем, какие люди уже... Не будут работать с нами только из-за каких-то определенных психологических проблем и нежелания хотя бы просто ждать. вот Нежелание ждать сразу определяет уровень желания работать в компании, в которую он пришел на собеседование. Поэтому сама система она достаточно быстро, в короткий срок позволяет получить хороший результат.